Все, привет, с вами Кирилл, и сегодня я хочу вам записать ролик. Ну, про Гарстен он Но у меня вот такая проблема, я ее никак не могу решить. Помогите мне, пожалуйста. Кто знает. Я вот захожу. Гарстен он бан-бан, все хорошо. Вот. Все загружается. Дисклеймер. Все нормально, все нормально. Да, вот захожу... Понятно. Как вы видите, у меня вот такая темная штука. У меня графика на минимуме стоит. Вот. Ну, если их поставить на большую, то у меня вот тут все темное. То есть я никак не могу исправить это. Дальше, что у нас здесь? Яркость я ставлю на большую, все равно ничего. Даже в игре все тумное, я, ничего, я не могу никак ее пройти. Так что мне делать-то? Я не понимаю. Помогите мне. Напишите в комментариях. Буду проверять. Всем спасибо за просмотр. Всем спасибо, всем пока.